Всем привет, дорогие друзья! То, что я узнал, вы не поверите никогда и ни за что. Оказывается, мы живем под пришельцами. Я честно был шокирован это представить. Не так давно было сделано группой людей исследование, что ряд инопланетных существ находятся на Земле. И это было... Очень банально звучит, потому что находятся, они оказались у власти всего мира. То есть получается, пришельцы руководят нами. Это очень странно. Несколько студентов решили это проверить. Один из них устроился на работу. Я не буду говорить где, но устроился. Другие его устроились также на работу. И они дали себе понять, надо следить за одним человеком, который типа руководит ими. И они проследили и увидели множество странных явлений рядом с ним. Оказывается, у пришельцев есть свои рабы-подчиненные, которые они руководят. То есть они не выдают свою позицию среди людей. И это очень странно было звучит. Но суть в том, что один студент, который проследил за пришельцем, ну, типа за пришельцем, это раб пришельца, увидел очень подозрительную и необычную картину. На его руке, на запястье, было установлено необычный браслет, который светился то фиолетовым, то зеленым. Но это очень странно было, и он решил проверить на самом деле, что это такое. И подошел к этому, типа, человеку, что самое странное, этот человек, дорогие друзья, отпирался от всего. Он начал спрашивать, что у тебя какой браслет, у тебя, наверное, это сердцебиение показывает. И множество других моментов, что тот сразу начал подозревать. На следующий день его он вызвал и начал расспрашивать все про этого студента. Откуда он, где он и даже... Вы не поверите, они начали понимать, что он про них что-то знает. Другие студенты также видели и необычное замечание. То есть, оказывается, у них есть своя, можно сказать, пришельская банда. Они дают задания вот таким рабам, и эти рабы делают свое дело. Но их по-другому называют рабочими пчелками. Остальные люди просто не подозревают суть в том, что происходит. Но суть не в том. Им удалось поймать настоящего инопланетного существа. Да нет, поймать я имею на камеру. Они собрались очень странным путем. Они решили все сделать необычный видеоотчет каждый студент. Вы не поверите, но эта ужасающая картина повергла всех студентов. Из них были даже лет 17. Но суть в том, что из этих людей только выжило 6 человек. Подозрительно, но все произошло очень быстро. Они уже знали инопланетные существа, что за ними следят. Они сделали им, можно сказать, западнем. Одним днем один, можно сказать, раб спустился вниз в подземный переход. После этого за ним пошел студент. Исходя из всей ситуации, пришелец и его раб знали, что за ними следят. После этого парень решил успеть заснять действие этого, можно сказать, пришельца. Но было уже поздно, рядом с ним оказался трехметровый необычный монстр. Что было дальше, на камере не видно. Но видно было, как он пытался убежать. То, что у него упала камера, это не значит, что она.. Работала. Суть в том, что он успел флешку спрятать к стенке, когда прижимался к ней. И полицейские были шокированы, когда увидели эти кадры. Но резко полицейские обрывают расследование про то, что случилось. Очень подозрительно, но оказались то, что и полиция знала, знает о своих минусах. Также там сидят на тех местах не люди, а кто? Прекрасно понимаете. Но что на самом деле происходило с остальными? Также с остальными случилась повторяющая картина, но очень странно. С одним в лесу, с другим в доме, а с четвертым, вы не поверите, прямо у него дома. Все, конечно, было спонтанно и все разработано, но остальные шестеро не смогли ничего снять после этого в розыск подали на всех этих студентов что они что-то украли а именно информацию государственной измены это было очень странно звучит полиция их всех привезла в один и тот же участок после этого их всех развезли по разным интересным местам. Никто про них уже не вспомнит, да и не узнает, потому что этот кадр был снят в 96-м году. Удивительно, но за все время даже родители не смогли их найти. Что на самом деле случилось, вы прекрасно должны понимать, что вокруг обман, ложь и даже смерть. Но это еще не все. Не так давно этого студента нашли. Да-да, нашли. И вы не поверите, он уже был бомжом. Он скрывался от всех подряд. Его нашли случайно люди, которые заметили, что он рядом с магазином попрошайничает. И подошли к нему и спросили имя. Но он от пьянки рассказал свое настоящее имя. Он всегда скрывал имя перед всеми людьми. Его отвезли в приют где там его пострыгли, отмыли и начали просто расспрашивать. И он вечно говорил про одно и то же слово. Они, они, они, они подумали, что, скорее всего, он рехнулся. Но после всего этого эксперимента он был адекватный и психически здоров. Через несколько дней ему дают необычное письмо. Это письмо как раз было тогда, когда родители искали, и все родственники, которые пытались его найти, они просто-напросто также пропали. Вся зацепка, которая относилась к людям, они просто пропадали, ибо они не должны знать про них ничего. После одного момента к нему было отправлен один человек из ФБР, где он расспрашивал у этого парня все. Он все рассказал. Ему пообещал этот Фаберовец помочь. Он даже ему сказал: "Мы сделаем тебе все для восстановления документов". Он был рад это слышать, что он вернется в нормальную жизнь. Но исходя из всей ситуации, он понимал, что везде вокруг ложь. После этого момента... Прошло несколько месяцев. ФБР его посадил в машину и повез в одно учреждение словами, что все будет хорошо, ты не переживай. После этого парня вывезли в лес. Это необычный видеосюжет, который был тогда, я вам потом покажу. Очевидцы и все, кто видели картину, последняя поездка этого ФБРовца и парня было в лесу. Больше машина оттуда не выезжала, никто не видел, следы обрывались, и парня также. Что с ним случилось, никто не может понять. Говорят, что его убили, кто-то говорит, что его забрали, но на самом деле понять никто не может. Множество тайн идет в этой необычной игре. Мы с вами живем в игре. После этих моментов и даже ФБРовца Который был тогда в больнице и, в приюте, его даже нету в списке. Но что на самом деле и кто это был? Скорее всего, инопланетное существо, что закончило свое дело с этим человеком. Что теперь будет дальше? Мы видим с вами на огромном пути. Исходник того что студенты решили найти, они превратились никем, и все их жизни просто ушли в небытие. Вся суть в том, что надо делать по уму, а не делать так, чтобы все это знали. После всего времени в 2013 году группа ученых решили Исследовать те места, когда, где пропали парни и где все это произошло. Следов не было на тот день. Но в 2006 году, когда пропал парень с Веберсом, на видеокамере был необычный видеосюжет. Был мерцание и необычная вспышка, где ученым было очень интересно знать о происходящих моментах. Истина то, что люди, не понимая того, что происходит, они просто ссылаются на это, на аномальное или что-то наподобие, или портальные миры, которые открываются по всему миру. Но знаете одно, дорогие друзья, все это начинается именно с расследования, а все остальное заканчивается с такой необычной картины. Я надеюсь, дорогие друзья, вам было очень интересно знать эту старинную, но очень интересную историю про то, что сейчас происходит. И я знаю, что будет происходить на протяжении нескольких, может сотен, а может и тысячи лет. Мы будем с вами это видеть не сегодня, но может завтра. Я понимаю, вам было очень интересно, и вы хотя бы поставьте лайк для меня. И я буду очень благодарен вам, дорогие друзья, что это все. Не закончится, а только начнется происходить еще больше необычных явлений. Спасибо, дорогие друзья, что вы посмотрели, спасибо, что вы поставили этот необычный лайк, но ну и для интереса поставьте хотя бы подписку. Ну а с вами был как всегда Тайна НЛО. До новых встреч!